Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. Я сейчас нахожусь на побережье Балтийского моря и здесь решил снять этот весьма знаменательный сюжет. Знаменателен он тем, что в нем я хочу объявить вам о том что мы набираем людей на удаленную работу к себе на фирму. Фирму под названием ProExWork это польское агентство по трудоустройству владельцем которого я являюсь со мной еще два поляка работают в этом бизнесе и это наша фирма мы занимаемся трудоустройством людей на легальные работы в Польше предоставляем людям только лучшие вакансии на любой цвет и вкус как для разнорабочих, так и для специалистов отзывы о нашей работе вы можете увидеть как на моем YouTube канале, так и на моих группах, ВКонтакте, Фейсбуке в Одноклассниках, ссылки будут в описании к этому видео, там же будет ссылка на мой инстаграм, проходите, и подписывайтесь, также подпишитесь прямо сейчас, поставьте сначала на паузу, потом подпишитесь на мой канал, YouTube канал, если вы еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видеоролики и прямые трансляции на моем канале, также подпишитесь на телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы ознакомиться со списками всех актуальных вакансий в Польше. Как я уже сказал, как для разнорабочих, так и для специалистов Пока что есть работы только для мужчин Но в будущем будут и для женщин Работы физические Но вот сейчас, как я и сказал в начале этого видеоролика Появилась работа удаленная Работа рекрутерам Которую мы можем вам предоставить Пока что не можем вас трудоустроить На постоянную ставку То есть на определенную зарплату минимальную Как обычно получают рекрутеры в Польше И потом уже за каждого с рекрутированного человека Идет премия Пока что будет работа удаленная то есть человек, который срекрутирует, например, разнорабочего на одну из наших вакансий, за разнорабочего получает 150 злотых после того, как срекрутированный им рабочий отработает как минимум месяц, то есть месяц. Не как минимум, а просто месяц, да? И будет, собственно, согласен работать дальше. В том случае мы начисляем на счет, который вы подадите за одного человека 150 злотых. Если это будет специалист, то есть э, специалист-сварщик, электрик, э, либо, не знаю, токарь и так далее, то тогда будет 200 злотых, соответственно, чистыми, конечно же. То есть можете посчитать, если 10 разнорабочих, это 1500 злотых. Весьма неплохо, я считаю. И э, таким образом это будет Образный конкурс конкурс который заключается в том что кто в течение нескольких месяцев срекрутирует как можно больше людей для нас как можно лучше себя покажет потом мы этого человека трудоустроим к себе на фирму в Польше в городе Белостоке сейчас находится наш главный офис ну и соответственно со всеми вытекающими из этого привилегиями то есть этому человеку мы поможем сделать вид на жительство в польше предоставим достойную зарплату в данной области и перспективы развития также возможность определенным образом прославиться потому что эта работа будет подразумевать в себе скорее всего съемку на моем видеоблоге то есть и вы конечно же должны будете снимать себя до да, чтобы люди вас видели видели к кому они едут видели обратную сторону потому что что в этом заключается главный принцип нашей работы, чтобы человек знал, куда он попадет. Поэтому мы показываем совершенно открыто и прозрачно, как условия труда, так и условия проживания, так и людей, то есть обратную сторону, то есть нас, работодателей, которые данную работу предоставляют. Чтобы человек не ехал в пустоту. Ну, поэтому я надеюсь, с этим проблем не будет в плане съемок. Но все же есть люди, которые не хотят показываться на камеру. В первую очередь тогда для нас будет важно, чтобы вы рекрутировали то количество людей, которое будет необходимо для того, чтобы этот бизнес развивался. Потому что мы хотим в этом бизнесе стать номером один. Для начала в Польше, а потом, скорее всего, и в Европе. Поэтому в нашей фирме перспективы, как нельзя, наиболее-наиболее лучшие. И, поверьте, зарплата у нас будет самое лучшее, если брать зарплаты рекрутеров по Польше, когда вы уже устроитесь непосредственно на полную ставку к нам на фирму. В общем, друзья, если у вас есть желание попробовать себя в данном деле, или если вы уже не являетесь здесь новичком и ранее занимались рекрутацией людей на работы в Польше, то тем более присоединяйтесь. Мои актуальные мобильные номера уже появились в нижней части вашего экрана. Также вы их найдете в описании к этому видео. Как я уже сказал, там будут и ссылочки на мои ресурсы, где можете ознакомиться с актуальными вакансиями. Также пройдя по этой ссылочке, которая вот здесь уже появилась, вы можете ознакомиться с этими вакансиями, с полными их списками. Главный плюс сотрудничества с нами – заключается в том что отправляя нам людей вы можете быть уверены на сто процентов что они потом еще скажут вам большое спасибо за то что вы им помогли найти работу плюс вы неплохо заработаете если хорошо себя покажете и у вас будет перспектива построить карьеру в одном из самых лучших агентств по трудоустройству не побоюсь этого слова польши потому что именно такое у нас будущее в этом я не сомневаюсь ни на секунду друзья неважно откуда вы будете работать украина беларусь россия либо польша естественно в любом в любом случае присоединяйтесь, эта работа удаленная, для начала это может быть как дополнительная работа для вас, либо как основная, потому что для Украины полторы тысячи злотых в месяц, например, за 10 человек, а если 20, это уже 3000 тысячи, да, рекрутированных, это очень-очень неплохие деньги. Поэтому жду, пишите, звоните, лучше пишите мне на вайбер ватсап, я обязательно вам отвечу, будем вас трудоустраивать и менять в лучшую сторону как вашу жизнь, так и жизнь других людей, которым мы поможем найти достойную работу в Европе, легализироваться здесь, полностью интегрироваться в будущем, возможно, перетянуть свою семью, кто хочет, и начать жизнь с чистого листа, как говорится, по-новому в стране с одной из самых динамично развивающихся экономики Европы, друзья. Ну, кто хочет просто подзаработать, также может приехать и без проблем заработать на что угодно такую возможность естественно мы тоже предоставляем поэтому друзья если вы еще не подписаны на мой канал еще раз напомню обязательно подпишитесь на него прямо сейчас поставьте лайк под этим видео если оно конечно вам понравилось напишите побольше комментариев под этим видео что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного ну и все в ваших руках мы даем вам возможность начать реально что-то менять в своей жизни прямо сейчас так что все зависит от вас, друзья. Мы показываем вам дверь, а войти вы в нее, конечно же, должны будете сами. На этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. На связи из Польши, город Сопот, побережье Балтийского моря. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.